Привет, друзья! С 23 августа 2021 года все провайдеры услуг, а именно государственные органы, ЦНАПы, суды, полиция, частные лица, аэропорта, банки, нотариусы обязаны будут принимать электронный паспорт у граждан как эквивалент физического паспорта гражданина Украины в виде ID-карты или биометрического загранпаспорта. Электронный паспорт можно будет использовать на всей территории Украины при помощи приложения Диа. Однако для поездок за границу пока нужен бумажный вариант паспорта, так как Украина еще не получила признание такого документа за рубежом. В случае необходимости сделать скан-копию электронного паспорта по запросу какого-нибудь поставщика услуг, например, нотариуса, отеля или банка, возможно, функция шеринга. То есть запрос на передачу данных через QR или штрих-код. Однако не все украинские города и села будут готовы к так называемому paperless, то есть без безбумажному подходу. Так как для приложения DIA нужен будет интернет. А как нам известно, не на всей территории страны есть качественное покрытие, как у самих пользователей, так и у провайдеров услуг. Данная функция приложения приложении доступна только для владельцев ID-карты. Тем, у кого паспорта образца 1994 года, нужно будет сначала их заменить. Еще одна оговорка касается наличия технических средств, предназначенных для установления достоверности отражения в электронном виде информации, что простыми словами означает, если у правоохранительных органов будет отсутствовать считывающее устройство, Необходимо будет предъявить физический паспорт. Кто часто ездит на поездах, уже мог наблюдать картину, когда проводник переписывает номера электронных билетов вручную, поскольку сканер QR-кода один на весь состав. Скорее всего, примерно такая же ситуация и ожидается с электронными паспортами. Также необходимо учитывать возможность технических сбоев в работе приложения Диа. Уже нередки случаи, когда Диа сама разлогинивалась, выходила из профиля пользователя, в результате чего в приложении просто отсутствовали какие-либо документы. При этом при повторном входе не всегда получается заново увидеть все свои документы. Часть почему-то не появляется. Кроме того, для повторного подключения и обновления документов необходимо хорошее подключение к интернету. Приходилось по нескольку раз авторизироваться в приложении. Является ли это системной проблемой или экстраординарным случаем, вопрос скорее к техническим службам. Но он все же остается. Как бы то ни было, речь о том, что человек должен обладать документом в определенных ситуациях для подтверждения своей личности. И если документа не окажется под рукой, бумажного паспорта или электронного паспорта, гражданин будет ограничен реализацией своих прав. Например, посадка на самолет происходит по документам. И если документов, которые удостоверяют вашу личность, нет, то возникнут соответствующие проблемы. Так все же, нужно будет носить для подстраховки бумажный паспорт. Мой совет, при наличии такой возможности, лучше, конечно же, продолжать носить с собой бумажный вариант паспорта. По крайней мере, пока не будет налажена нормальная, бесперебойная работа этого приложения. Где будут принимать электронные паспорта и имеют ли право требовать бумажные? С точки зрения закона, электронный паспорт и электронный паспорт для выезда за границу не могут использоваться лишь в трех случаях. Для пересечения границы Украины, для выезда-въезда с временно оккупированной территории Украины, для въезда, проживания, нахождения, передвижения в границах пограничной полосы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины. Во всех остальных ситуациях электронного паспорта должно быть достаточно для выполнения функции паспорта в бумажном виде. Но нужно помнить, что принятые изменения, которые приравняли электронный паспорт к бумажному на государственном уровне, не дают гарантию изменений во всех других подзаконных документах. Кроме того, законы исполняют люди. До сих пор встречаются работники тех или иных органов, которые доказывают, что... Водительское удостоверение не удостоверяет личность, хотя в законе прописано обратное. Поэтому вполне вероятны ситуации, когда будут требовать бумажные документы. С точки зрения закона это, конечно, неправильно. С точки зрения подзаконных актов, вероятно, на это будут какие-то основания. В любом случае нужно констатировать тот факт, что принятие закона очень облегчает жизнь в условиях, когда среднестатистический человек в 99 случаях из 100 вернется домой, потому что забыл телефон. А о том, что забыл паспорт, вспомнит только когда у него спросят документы для проверки личности. Поэтому движемся, светлое будущее, в ногу с техническим прогрессом. На этом все. Пока.